Хочется несколько пофилософствовать на тему, возможно ли строгая аутентификация в облаках. Давайте начнем. Итак, все знают, что облака бывают частные, гибридные и публичные, но поскольку мы говорим именно о разнообразных услугах такого серьезного масштаба, рассмотрим дальше именно публичное облако, к остальным возвращаться не будем. Так вот, публичное облако представляет собой наиболее проблемную архитектуру с точки зрения обеспечения информационной безопасности, поскольку потенциальное количество пользователей публичного облака не ограничено фактически ничем. Это любое количество организаций, любое количество конечных пользователей, которые может к такому облаку подключаться. Начнем с, со способов аутентификации. Ну, наверное, ничего нового не скажу тем, что, э, во-первых, у нас есть три основных метода аутентификации. Самый простой – это логин и пароль, э, как известно, но для серьезной безопасности он, конечно, не подходит никоим образом. Есть и более продвинутый вариант – это двухфакторная аутентификация, как вот, э, опять же, в качестве примера можно привести сервис Дистанционного банковского обслуживания, которые отсылает смс-ку на телефон клиента, и она используется, код из смс используется в качестве второго фактора. Ну и, наверное, самый продвинутый способ – это использование цифровых сертификатов, о которых, опять же, говорил Александр Павлович. Наверное, один из лидирующих экспертов в области аутентификации, в том числе в облаках, Алексей Геннадьевич Сабанов, несколько лет назад сказал, что самая безопасная аутентификация в облаке – это аутентификация на основе цифровых сертификатов. И самый безопасный аутентификатор – это секретный ключ, который сгенерирован именно внутри некоторого криптографического устройства, например, чипа смарт-карты или USB-токена. Ну и еще, наверное, некоторые замечания, которые очень часто упускают, когда говорят про аутентификацию в облаке, про облачные сервисы вообще, которые состоят в том, что, в общем-то, никому не нужно облако целиком. Каждый пользователь, он нуждается именно в каком-то своем кусочке облака, в той части сервиса, которая интересна только ему, ну, например, те же самые его банковские счета, которым он хочет получить доступ. Итак, что же ожидает нас в облаке из проблем безопасности? Ну, во-первых, наиболее частое упоминаемое словосочетание касаемо проблем в облаке – это размытый периметр. Ну, я бы сказал, это тоже некоторое лукавство, поскольку периметров в публичном облаке, наверное, нет вообще. Непонятно, где оно начинается, непонятно, где оно заканчивается. Но при этом, наверное, это все-таки не главная проблема. Главная проблема состоит несколько в другом в том, что облако представляет собой обычно достаточно большой набор технологий и программного обеспечения, которые являются весьма различными и сведены в некое единое целое, которое представляет собой облако. Итак, рассмотрим проблемы на стороне клиентского компьютера, которые можно свести к тому, что на компьютере может существовать любое недоверенное программное обеспечение, которое соответственно, может выполнять какие-либо зловредные функции, таким образом нарушая работу пользователя именно со стороны его компьютера. Если мы говорим о той же самой проблеме на стороне облака, то здесь она умножается несравнимо, поскольку зловредное программное обеспечение, скажем так, недоверенное программное обеспечение, оно может существовать и как непосредственно внутри некой операционной системы, в которой выполняется облачное приложение, так и, что еще хуже, поскольку облака это все-таки в большинстве случаев результат работы множества виртуальных машин, мы имеем ту же самую ситуацию, но уже в виде воздействия из одной виртуальной машины на другую. Здесь, в общем-то, самый большой, наверное, вопрос – это вопрос доверия к той инфраструктуре, которая в облаке существует. Вопрос обеспечения невозможности воздействия из одной виртуальной машины на другую, например. Так сказать, кросс облачного воздействия потенциально зловредного приложения на то приложение, которое выполняет функции, в, котором, в которых мы нуждаемся, к которым мы пытаемся получить некий доступ. Здесь, опять же, уместно вспомнить Столмана, который известен как наибольший апологет доверенного и свободного программного обеспечения, который в свое время сказал, что вы можете доверять программе, которая написана кем-либо еще при условии того, что вы имеете ее в открытых исходных кодах, но вы, в принципе, не можете доверять некоторому сервису, который работает где-то в удалении, который вы не контролируете никоим образом. И так далее. Сказано было про SAS, но, тем не менее, принципиально это применимо к любым видам облачных технологий, где вот этот вот недоверенный сервис, а главное окружение, в котором он работает, может привести к тому, что ваша информация может быть подсмотрена, может быть искажена и в воздействии может подвергаться тот самый модуль, работающий на стороне облака, который вы используете. Поэтому, опять же, вспоминая слова про использования строгой криптографии и э, про аутентификацию на основе цифровых сертификатов, скажем, что для строгой аутентификации в облаке необходимо наличие аппаратных средств и на стороне клиента, и на стороне того самого облачного сервиса. И использование вот такой вот строгой аутентификации – это единственный возможный вариант обеспечения безопасности облачных услуг. В качестве некоторой альтернативы можно рассматривать сервер аутентификации, но здесь возникает вопрос уже передачи результата аутентификации в облаке, обеспечения неподмены вот этого результата и корректной авторизации пользователя в облаке после того, как он прошел аутентификацию на таком внутреннем сервере. Ну вот я уже перешел к выводам которые можно здесь сделать, на наш взгляд, звучат так. ну Во-первых, при использовании криптографических средств, реализующих строгую криптографию и на стороне клиента, и на стороне облака, возможно, строгая аутентификация в облаках. Следовательно, можно все-таки говорить о том, что облачные сервисы можно безопасно использовать, безопасное использование достижимо. Ну и, наконец, мы призываем другие компании, которые работают в области информационной безопасности, к сотрудничеству в части совместного обеспечения безопасности облачных технологий. Спасибо за внимание. Вы можете, я знаю, очень сильно продвинутая фирма, да. Я давно знакомый, Спасибо за оценку да, с вашей фирмы. Я думаю, что вы предложили...